Курок -курок. Так, спасательная операция. Черепаха. Проблемы с документами. Лежат, обсуждают, кого будут есть сегодня, выбирают. Приехали на рынок. Тут уже шутка. Никто не хочет снимать. Вот я снимаю попу носорога. Досмотр на въезде в Массаймара из одного парка в другой. Слоненок нюхает цветочки. цветочки Сейчас уже пустая выглядит, да, не Первая остановка из аэропорта. Сейчас купим фрукты. Будем всю дорогу есть. В Конго сказали холера. Поэтому будем покупать фрукты здесь. Где их еще можно покупать. А вот сразу все. А вообще, смотрите, Кения на самом деле очень красивая страна. Приезжайте все в Кении. What's the name of this? This is Yellow Fashion. Yellow. Yellow fashion. Okay. This color. Thank this, you. this color. Uh -huh. Yellow. Yellow спасибо. Okay, thank you. Mango. Hello? Give me two mango, please. How much is it? 50 bucks. Okay, two mango. Что, выбрали? Папа и бананы. Парк. Еще, ты Красавчик. Лежат, обсуждают, кого будут есть сегодня, выбирают. Мы заинтересовали Львов, они решили к нам подойти. А, я понял. Просто, чтобы, чтобы удачнее получились, стали поближе. Ну хороши. Молодцы, да? Да. Ну и сколько? Метров 50, наверное, до них? 50-60? Вот Масаймара парк. В общем, смотрим, снимаем животных. Видели уже практически всех. Слонов только далеко видели. Но осталось нам увидеть только гепарда и носорога. И тогда вообще у всех увидим. Ну Животных снимать я не умею, я особо не знаю, что там снимать, но как бы ходят и ходят. А так хотя бы чуть-чуть вам покажем. Вот, наконец-то увидели слонов. Вон там какой-то куча ковыряется один. Малышей нет. А, нет, вон есть один малыш. Вот раз, два. Он тут самый маленький. Да. Планенок нюхает цветочки, стоит. Нелегальное пересечение границы Кении и Танзании Это наше любимое занятие здесь написано, да? вот граница Танзания Кения, вот я стою в двух странах одновременно машина у нас в Кении а Алена у нас в Танзании досмотр на въезде в Масаймара из одного парка в другой вот происходит досмотр, досматривают на наличие слоновой кости либо каких-то останков диких животных и, ну там, как обычно там взрывчатка, наркотики вот. Сейчас все смотрит. Если у нас ничего нет, то нас пропускают дальше. Вот такие вот рейнджеры. Вот это река Мара. У нее великая миграция. К сожалению, мы еще не увидели ничего. Никого, кто бы мигрировал. Но тем не менее. Эй, центр. Центр. Я. Пуш дебат. Yes. да Да у нас все нормально, песик, не переживай. Окей. Какой имя этого Он Гави. А? Гави. Гави? Да. Гави. Я пошел по своим делам, искал новую кость там. По дороге уже на выезд из Масаймары встретили целую стаю слонов. Вот это все, это все слоны. Так, вот я снимаю попу носорога. Это последнее из большой африканской пятерки которой нам требовалось все маленькие львята гепардов не увидели увидели маленьких львят подростков а вон еще одна идет, кошка. Вон там их вот гоняют буйволы вот они идут на львов вчера был хороший день и сложный вечер приехали на границу в кении нас не хотели выпускать а, из-за того что у нас проблемы с документами на машину в итоге Через час а, начали разводить на 300$, долларов, откупили с полтинником и поехали дальше. Но все это уже закончилось в 12-м часу. Не было ни малейших сил, заехали в Танзанию, заселились в первый павшийся отель. Вот он такой, буквально 15 километров от границы. Но я обещал, что я приеду в Танзанию. Утром мы закончу процедуру оформления документов, потому что кассир, который должен был принять у нас деньги за дорожный сбор для машины, вчера не было его ночью. Вот. И нам пришлось его ждать очень долго. А когда он пришел, он сказал, что он не может принять доллары. Вот, но мы с ним договорились, что я сегодня приду. Сейчас поменяю доллары, скажу, съезжу к нему 15 км на границу, заплачу на налог дорожный. И мы сегодня едем дальше. Наша задача не доехать до Бурунди, и также мы посетим озеро Виктория, там искупаемся, отдохнем немножко. Так, спасательная операция, черепаха. Отойди, отойди, отойди. А -а -а. Мотоцикл. Дрождись, не так быстро. Хорошенькая. Так, да. иди, милая. Это кто? Ее... Это девочка. Ой, ну что то я ее кладу. А можно я с ней сфотографирую? Да, больше. Я животных не спасаю на дороге. Молодец. В прошлый раз хамелеон покусал. О! О, снимай его! Он меня кусает! Он меня кусает! Ах ты, собака! Так, ну что, черепаха, давай посмотрим. Друзья, Дайте интервью. <свят> а, расскажи, <свят> как тебя спасали. О, ничего себе какое! Слышишь, да, как шумит? Шупит. Такие о, ты чё, черепаха, не черепаха, не буянь, я просто хочу тебя снять на видео. Смотри. А Ну-ка. Давай, ладно, все, беги. Лапки, какие у тебя. Оп. Давай, давай. Поднимайся. Оп. поднялась. Хвостик вытащила, голову вытащила. Вы прикал, как... Черепаха в шоке, что ее спасли. Она, может быть, шла на дорогу специально, чтобы ее задавили. Приехали на рынок. Тут уже шум гам, никто не хочет сниматься. Я себя снимаю, себя снимаю. Себя. Это для меня, для меня. Все. Давайте. Где бананы, фрукты, овощи? Давай смотреть, Картошка. This big banana. I want small banana. Small banana там идем вот yeah. так вот каждый Come африканский рынок у нас проходит дикой этой давай смол бананов дай сюда дай две тысячи за дай сюда дай сюда Давай, дай доллар, пожалуйста. дай человека прямо на дороге с японским флагом. Hello. How are hey. you're you? How are you? Where You're from Japan? Japan. You... Oh. stroll your бэкс to where? Down the на walking. да, Uh-huh. Walking. Walking. On Японцы, адабенча. Адабенча. Вау. О, вы идете? Из Японии? Азии? Нет, нет, нет. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 9 Uganda. Uganda. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda. Uh -huh. Goal, Uganda. Vic Lake Виктория. Oh, around the Water, food. Oh. Do you Сейчас нам даст свой контакт в Фейсбуке. Давайте все его лайкнем там. 32 тысячи километров. километров он гуляет. Прошел пешком. Wow. Where from? From Russia. By Russia, car. Russia. My car. Oh. This car from Russia. We're going around all Africa. Africa? Oh. Please, your name. Your name, please. My name? Okay. Oh, please. Давай. Okay. Oh. Он предложил мне написать свое имя на флаге на японском. Такое место. Давай, найдем кое нибудь Вот здесь вот есть местечко пустое. Я хочу, я хочу. Да. Хотите тоже? Давай. Роман. Карак. Кара. Лев они мне все называют. И напишу еще вот так. YouTube. Самэра. А, ты брокен? А, окей. Ага, я Круто. 32 тысячи километров он пошел пешком. Я yeah, понимаю. И он сейчас прилетел в Кению, в Найроби. Пройдет вокруг озера Виктория и из Антеба улетит. Домой в Токио. Это у него такой прикол Штаты. Канада. Канада. 20 Канада. Канада. Автоста. Канада. Автоста. Канада. Автоста. Канада. Автоста. Канада. Автоста. Канада. Автоста. Канада. Окей, это очень сильный Приехали на паром на переправу Вон Дастер уже стоит Купил билет на машину Это сколько у нас стоит? 3 доллара Паром И сколько это 20 центов на человека Сейчас мы идем Вот люди отдельно, машины отдельно Вчера пробили колесо, приехали в сервис, сейчас будем делать заплатку. У ребят нет ни домкрата, ни ключа, все наши. У них есть только Эти, резина для заплаты. Да? Да. А как же они делают, если они Все со своими что ли приезжают? Наверное, не знаю сейчас будет искать прокол. Если это прокол. В этом ящике важные инструменты, без которого никак. Все. Сейчас починять. Да, прикольный жгутик? я... кто а? Просто какая-то у них, короче, манометра нету. Они накачали так на глаз. Сейчас мы манометром померяем, сколько они накачали, чтобы не очень много было. А то у этого колеса и так серединка подстерта сильнее, чем обычно, потому что он перекачан немножко было. Все. Давление под.. Они накачали, короче, 3,5 атмосферы. А рабочие 1,8. Вот сейчас ну, спустил. Все нормально. Сейчас поедем. Окей? 10 долларов за все про все вот в таком отеле останавливались. С шикарным ремонтом в стиле рококо внутри лепнина всякие канделябры леса. вот наша тачка колесо вроде больше не спускает но правда дорога немного испортилась все, колесо держит но дорога, сами видите, стала вот такой вот и вон там вот такая вот дорога, видите малейший дождик и все, кажись нам будет тяжеловато. Вот мы в долгожданной Бурунди. А, окей, пермиш. Нет, нет. Все, окей. Okay. А сейчас нам померят температуру этим градусником, запишут в журнал, мы поймем вот ты Из России. Москва. МОСКВА. Виза Бурунди. Нет, шафты оформлена декор, и шафты погашена декор. печать поставили сейчас едем на уже на территорию страны будем смотреть что там в бурундии бургундии вот и происходит как ее только уже не сковеркали мы на самом деле она бурундии отельчик, покушать, пожить, вот здесь журавли гуляют возле нас, здесь журавли. курлак курок курлак курок не, ладно, а он тут, распушился, вот такой отель, стоит прямо на берегу озера Танганика, Прекрасная красота, красотища. Вот здесь в кустах бегемоты, они же гепатамы. Хрупкий иногда. Вот между нами дорога. И вот оно, крупнейшее озеро Африки. Там